Остров Макин. Один только песок и небольшая военная база японцев. отряд Миллера высадился там почти неделю назад. С тех пор от них нет никаких вестей. Ждать мы не будем. Отправляемся туда. Хотя, скорее всего, все они уже погибли. Если слухи о японце правдивы, смерть – лучшее, что ждало их на острове. Думаешь, если ты молчишь, это значит, что ты сильный? Ты не сильный. Ты просто упрямый. Ничего им не говори! Черт побери! Все американцы такие. Убейте обоих. Пошел ты к черту. И самого Цилку Най. Миллер, слава богу, ты в порядке. Они у нас заплатят за все, что сделают. Ублюдки! Впадай винтовку! Наведем в штуке! Рольбу! Дай сигнал ударной группы! Выйдем! Паршол! Паршал! Левый план! За левый план! Они приближаются! Укрите. Иди сюда! Мы должны держаться вместе. Держись ближе. Держись позади меня. Перебить этих ублюдков всех до одного! Не дайте им окружить нас! Они Поехали! Все Поехали! Всем держать Чёрт, позиции! Слишком поздно! Пошел в землю! Нравится ты, говна кусок! Вали пулемет! Да я ни хрена не вижу, Просто стреляй по теленке! <Слышко> <Слышко> Займись пулеметом! Я заследаю их в расчету снова занять его! Поддержки высаживается прямо впереди. Пошли. От этого места у меня мурашки покажут. Что же В этом дерьме как дома. Кушки на макушки. А это еще что за хрень? О, смотри! То ли храм, то ли еще какое-то дерево. Дерево! Виноловушка! Держаться! Иду я, иду я, Отделение поддержки будет здесь с минуты на минуту. Займите местность, ребята! Деремо! Их накрыли! Их прижали к берегу! Японская пехота идет по реке с запада! Розум! Уйдет на правом фланге! Хороший Пошли. выстрел! Они прибегали! Накрылись! Их прижали к берегу! Японская пехота идет по реке с запада! Крой! Супер в да ну Внимание! пройти через все это быстро и чисто. Вы слышите меня? Быстро и чисто. Будьте настороже. <звы> Что за черт? Кто убил этих Запросите по радио, не проходил ли здесь перед нами другой ответ. Сосада! Сосада! Миллер, проделай дыру в этой бочке! Проделай дыру в этой бочке! давайте грузовик миллер проделай дыру в этой бочке давайте грузовик миллер проделай дыру в этой бочке Сали, надо, чтобы Джерри поставил... Живо! Жертвы! Живо! И добраться до точки высадки как можно быстрее! Заряды Нет! давай со мной! Вверх. Только не говорите, что все взрыватели да, испорчены! Вот